Он не атакует, и сейчас мы с него получим все, что нам нужно. Ой, это а куда? Это куда? Нормально так еще. Полет успешен. Ну что ж, всем приветик, сегодня мы будем выживать, продолжать на карте Айланд. Сегодня у нас вторая часть. Я немножечко побегал, вот отстроил себе домик, э, зафармил себе, э, немножечко стрел сделал с помощью наркотика. Наркотик у нас делается из гнилого мяса и наркобери. Ну и немножечко пособирал межобери за кадром. Плюс получил себе очень интересный рецептик. Очень интересный рецептик. Пока строил, пока бегал. Э, сейчас покажу. Во-первых, вот это вот мы в прошлой серии получили. А вот это вот я получил э, буквально недавно. Ну, пока бегал. Э, это называется Чертеж, работа под мастерия. 184% с половиной урона. Модификатор урона и прочность, кстати говоря, обратите внимание, 369. Э, Обычно, по-моему, обычно э, арбалет, ага, на английском пишу, ар, э, ар, вот, арбалет, у нас имеет прочность 100, ну а там у нас аж целых э, 300, поэтому сегодняшняя серия у нас будет заключаться в следующем, мы будем искать какого-нибудь себе, э, наверное, тиранодона, я хочу в первую очередь себе приручить, ну и если я здесь увижу какого то еще интересного динозаврика то логично что будем его пытаться приручить Вон видите вот красивый птеранодон я вот его хочу приручить на самом деле я все бегал у меня слюки текли на него и вот я сейчас смотрю может быть здесь какой нибудь есть еще динозаврик, которого я хочу в анкилка бегает сейчас посмотрим кстати какого уровня потому что мне анкилка тоже нужна. так это у нас какого это 88 О, кстати говоря это тот антилка которого я хотел так, ну давайте попробуем тогда приручить сначала Тиранодона, благо рейты у меня позволяют это сделать, рейты у меня на приручении стоят x 7 зачем мне больше, если можно сделать и так. Ну что ж, давайте попробуем, вот он улетает, вот зараза, вот он улетает, зараза но здесь присутствует остров праведных, что нам никто мешать не должен. По, по логике вещей, нам всего нужно его ну, раза три, наверное, болосом поймать. Ну, по крайней мере, нужно его попробовать не убить, потому что у меня кстати таки лук, я получил с летающих вот этих штук. Ну, видите, лучшие всякие, с посылок, так сказать, из Китая. Вот я оттуда получил себе зеленого качества лук и почему бы нет, почему бы нет? Хороший лук, конечно, но опасным тем, что он может его убить. Он может убить нашего желаемого летающего создания. Ну, он там летает, блин. ты сядешь, только не надо на меня, протезавшего лезть. Ну, блин, улетает, конечно, улетает. он сядет, он должен съесть где-то должен сесть. И вот там, где он сядет, надо будет попробовать по поймать. От а, чёрт. Ну опять. Опять он улетает. Опять он улетает. Ну вот, где ты там? Давай, сядь, сядь где-нибудь. Ну, посядь, ну, сядь. Нам, собственно, его нужно приручить. И тогда мы сможем летать, изучать, где он у находится. Кстати говорят слишком яркое солнце. Глянь, слишком яркое солнце. Но это хорошо. Это на самом деле очень красиво выглядит. Правда, я не вижу ни одного птиринодона, который там у нас должен быть. Давайте попробуем как-нибудь вот... Как-нибудь вот так сделаем. А, вон, куда он уже летел? Не надо спрыгивать, я в прошлый раз один раз так спрыгнул. Чуть его, душа в сердце не убежала. А ей там не нужно, быть. Вот. На самом деле можно любого другого, но, блин, красивый же раскрас. Я хочу этот именно. Я хочу именно этот. Так, а это у нас кто? Ну, это сороковой левел, это неинтересно. Это реально очень неинтересно. Так. Может, где здесь он красивился? у меня был тоже. Так, у меня обезвоживание. Смотрите-ка, кто там. Там у нас... Э, Альфа-мегалодончик. прошлой серии, кстати говоря, помню, была про то, что мы встретили кита. Огромное такое существо, которое э, лучше бы мы не встречали. Но ну, благо, оно нас никаким образом не затронуло. Вот здесь вот 112-го, конечно, левела. Но раскраска не такая. Раскраску хочу другую. Поэтому надо здесь бегать искать. Пелогорницы тут бегают. Вон, кстати, бронтозавры красивые. Как их там, трайки бегают тоже красивые. но действительно, очень красивые в последнее время. Раскраски? Раскраски реально красивые. Анкилка куда-то сбежать решила. Ты какого левела анкилка? Ну, 16-го ладно, беги куда хочешь, по делам своим. Расти большой, не будет лучше, как говорится. Но наша задача сейчас найти себе того самого. Так, ну-ка, мешай ко мне тут бегать. Так, Отлично. Немножечко пролопнули, но ничего страшного, бывает и такое. Эм, Анкилка 44 го Неинтересно даже. Может, 10-го анкилку найдем. 56-го. Целый остров уже отбежали, по сути. Так. Э, вы устали. Ну ничего страшного. Наша быстро выносливость все восстановятся. Она сейчас очень быстро выносливость все Что-то как-то я не вижу здесь своего вот этого любимчика красивого. Вот то он э, сбежал. Улетел и даже не сказал Прощай. Обидно. Реально обидно. Был красивый такой. Ну, давайте тогда попробуем приручить. А вот, кстати, там вот может быть красивый кто-то. Все-таки хочется летать не на обычном каком-то, а на реально красивом. Тут у нас какой анкилка? 88. Мы тебя приручим чуть позже. Паразоулов. Или как тебе там Фиомки тоже интересное? Что-то тут никого. Улетучились. Ладно, давайте попробуем тогда анкилозаврика получить. Для того, чтобы анкилозаврика получить, нам все равно потребуется немножечко металла, чтобы сделать из него приемлемый, так сказать, уровень. Ты какой? Ты 16 это неинтересный. Так, отлично. Так. Сколько на тебя потребуется стрел? Побежали. Так, побежали. Анки, это первый нож динозаврик будет. Судя по тому, что у нас здесь творится. Я надеюсь, что стрел хватит все-таки. Ну, конечно, нескольких это будет слишком жестко. Так, давайте его в домик, наш в домик. А почему 28-го? Лава. -ла. Что за бред? сломает все равно не сломает где тот то где тот а Почему я пройти не могу что за фигня где тот то Куда убежал он где то здесь недалеко он где то тут недалеко должен быть надо было ловушку сделать ай обидно камень и кремень нужен Камень и кремень нужен. И не смогли мы приручить того самого, которого вы мы видели. Того, конечно, можно попробовать приручить, но блин. все таки хочется этого левела приручить. А наш как куда-то сбежал. Может где-то заснул? О, да, заснул. Реально заснул, кстати. Это реально круто. Ну, кстати, 88-го левела, плюс 43 левелов. Я тут бегал и скалывал, а он, оказывается, заснул. Так, отлично. Ну, пусть он здесь лежит, приручается. Я думаю, что не так долго будет, что по характеристикам. Ну, 1400-1960 хп. Еда 7800, урон ближнего бою 180, вес 325. Ну, не так много, конечно, как хотелось бы. 325 но все равно тоже неплохо для металла особенно там у него по моему 70 процентов что ли снижается размер вес этот металла ну ладно давайте подождем все равно плюс 7 у нас скорости ну 7 у нас, поэтому быстро должно приручиться благо он убежал заснул на видном месте где мы можем его приручить ну а того надо будет потом просто убить немножечко асмрчику вам э, в хату водичку себе налью, чтобы у меня голос не потерялся пока буду разговаривать с вами о такой важной теме кстати говоря, я не заметил сколько у нас, 72 стрелы осталось, у меня было 100 стрел 100 стрел, это получается сколько, ну 28 стрел потребовалось на усыпление и неплохо Неплохо, реально неплохо. Так, ну сколько ты будешь здесь у нас лежать примерно? Давай, съешь одну штучку. А я попробую соорудить. Что там у нас нужно для сооружения светящегося костра? Стоячий факел. Дерево немножечко, камня немножечко, кремня немножечко и соломы немножечко. Смогу ли я сделать? А вот фигушки, там кремень и соломы нужно. Кремень без проблем вообще. Сколько там кремня-то нужно, но ну, наверное четырех хватит. Так и солома, ну солома тоже легко, солома тоже легко, надо сбегать м -м, к себе домой. Вот пусть здесь вот находится Анкилозаврик пока что. Для этого я как раз-таки сделал себе эту ловушечку, чтобы если вдруг, то хотя бы второго отважить можно. Но, конечно, все через жопу пошло. Я реально хотел по-другому это сделать, ну ладно. Вот там вот у нас что-то упадет. Тоже интересная штука. Так. Соломы. Отлично. Сделаем стоящих факелов. Ну, хотя бы одну штучку. Где у нас там? Вот там вот анкилозаврик наш спит. 25% уже приручения. Давай, кушай. Кушай, расти большой, небольшой, лапшой. Э, медленный, конечно, но что а поделать? Ничего не поделать, в общем. Вот здесь вот э, сделаем себе напоминалку, что он где-то здесь находится. Пойдем, возьмем себе э, деревце на фарме. Где-то здесь дерево, вот оно, да. Положим его здесь вот еще, чтобы дольше светло было. Ну и, в принципе, ну достаточно светло. Так, э, я думаю, что межайберик нам хватит. Я думаю, что и наркотиков нам хватит, в принципе, для того, чтобы его приручить. Ну смотрите, у нас получается 88 левел сейчас, плюс 43 левела потом будет. У... Это у нас 120... 130... Первого левела он в теории должен будет получиться. но, наверное, 130 левела получится. Тоже неплохо. А я пойду того пока что при шамбашу. Или заберу вон там вот что-то у нас есть. Давайте лучше заберу, что у нас там. А этот пусть лежит. Этому все равно хорошо. Лежит спокойно себе, никого не трогает. Ник никто его не трогает. Здесь можно спокойно приручать, потому что не париться насчет того, кто-то что-то может сделать, может кто-то что-то не сделает. Это не важно. Ух, нифига себе, у нас кто тут. У нас тут бронтозавр 12-го левела аж. Так, у меня обезвоживание. Ну, конечно. В самое время обезвоживание получить, когда ты пошел. Так, попили. Поели, давайте заберем, что у нас здесь лежит. Давайте посмотрим, что у нас здесь лежит. Бронтозавр, конечно, ты любишь. Здесь находиться. Ну, здесь на самом деле не так много интересного. А, тебя, кстати, вот этот вот лучше, что ли, мешал пройтись? М -м э, заберем. А лишними не будут. Нам как раз нужно скоро грядки делать уже. Грядки лишними не бывают. Так. ой -о -о. Ну, хорошо, у меня 500 хп, в принципе, не так страшно, как я думал. Будет у тебя 45 уже процентов но в принципе довольно быстро реально довольно быстро 7 множитель хорошая штука так э, тебя я приручать не хочу а вот тебя я выпущу отсюда давай-ка иди -ка отсюда что-то тут поналомал но кстати не так сильно он и побил давай выходи отсюда выходи а у него, кстати, раз раз прикольный. Такие красивые э, цвета. Но нам в любом случае здесь довольно неплохо. Сделал все-таки. Ну, на первое время, конечно, но все равно. Заплатки поставим, и будет хорошо. И заплатки поставим, и будет хорошо. Сколько у тебя уже? Ну, пока 51%. Ладно. Э, пока пусть будет Так. Что мы будем делать в следующем? Ну, во-первых, нам нужно сделать... Опа-на. Оп. А, точно, я ж не в туда. А У меня аж главный вот этот дом. Я пересрался уже, что у меня сломали мои шкафы. Так, что мне нужно сделать? Так, ну, во-первых, большие ворота сюда скину. Компас сюда скину. И посмотрим, чего нам нужно. Нам нужно попробовать сделать... печь. На 20 левеле открывается. Что нам для нее нужно? Волокно, дерево, камня, немножечко э, Кожа 65 штучек и кремень Ну, неплохо, кстати говоря. Э, и верстак. Верстак. А для верстака уже нам нужен металл. Ну, металл ничего страшного. Металл ничего страшного. Давай, кабры отсюда Не пушу я тебя сюда. Ты туда больше не попадешь. Тебе там наверное интересно было конечно но мы тебя туда не пустим мы тебя туда не пустим кстати говоря я не ожидал что я выживу меня несколько раз отдохнуло конечно но ничего страшного так 58 процентов давайте пока делать правильные вещи так кстати смотрите какого ну 12 лавел конечно Рас... ну, раскраска прикольная, красненькая такая довольно редкая раскраска так так, так, так, так, так. Ну что, давайте попробуем, сделаем, пожалуй, верстак. Нет, ну да, верстак тоже нужно сделать. Но для начала нам нужно плавильную печь. Чего нам не хватает? Нам не хватает. Но ну, камень у меня, по-моему, был. Кожа. Кожа. Кожа это может быть проблема. Сейчас посмотрим. Кожа, да, у меня 13 штук, камня у меня 120, дерево у меня 309. Смотрим, дерево нужно 20 штук, получается разделить так несколько. Здесь мы пишем 20, отделили. Скидываем. Для плавильной печи нам нужно камня 125, у нас 132. Раскладываем камень, разделить... Несколько. 125. 125. И 7 сюда. Отлично. Кожа. Кожа это, конечно, будет проблема. Сейчас ее попробуем достанем. Далее. Далее. Кожа у нас ладно. Кремень. Кремень у нас есть. Кремень не такой тяжелый. Можно не, рас не раскладывать. По... Ну, короче, кожа. Короче, кожа. Сейчас будет важным материалом. Так, складываем сюда то, что нам нужно. Э, вот кожу возьмем с собой, чтобы отслеживать. Можно было, сколько у нас э, не хватает. Давайте сделаем пока так. Да нафига сломал-то? Ему приспичило поломать. Что там у тебя? Ну зайди, если тебе так интересно, что там? Ну зайди. <с> Что-то ломаешь-то сразу. Попросил бы по-хорошему, я бы тебя открыл. Хотя я тебя оттуда выпроводил, конечно, сам же. Ну ладно. Мой вот этот танкилазаврик убьет его. Все равно нам как раз кожа нужна. Ну лучшей, конечно, сейчас довольно много падает. Ну что, зашел внутрь? Не зашел. То есть ты специально взял, начал ломать, просто потому что. А почему бы и нет? И в итоге сбежал? Серьезно? Заберем? А нафиг тогда? Ну вот нафига? Непонятно. Самое интересное, а куда ты убежал то убежал-то? А, ну вон он. Самое интересное, он бежит в определенную сторону Он бежит вот в этот домик Ему понравилось Он нашел себе место, где можно поспать Ему реально очень понравилось Вот это место Понравилась вот Защищенность Красота, да Ну ладно, бегай здесь Дверь открыта все равно недолго тебе осталось здесь бегать. Так. Ну, рассветка, конечно, у этого анкилозаврика самая обычная. Но ничего. Их можно будет еще, по-моему, перекрасить каким-то образом. По-моему, краски какие-то есть или что то такое. Но где их брать, я пока не знаю. Если знаете, пишите в комментариях. Тем временем у нас уже 90% приручения. И эффективность 99 и 100%. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Первый динозаврик у нас, получается, анкилозаврик. Хотя на самом деле первым динозавриком у нас должен был быть м, трайк, наверное, все-таки. Чтобы долго не было приручения никакого. Ну и так далее. Ну, я и так ручками собрал, пока бегал за деревом. Ручками собрал все, что нужно было. Отлично. Так, ну ладно. Будем бегать периодически сюда, смотреть. Но уже светает. Уже светает уже 4 утра. Отлично. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем. У меня там по работе написали. Не, ничего страшного. Так, смотрим, что там у нас с динозавриком. 97%. Немножечко осталось, 97%. Побегаем здесь, но, ну, кстати, вот это можно уже потушить, я думаю. Потушим, чтобы лишний раз ему... Во! Анки. Пока пусть анки будет. Сист э -э, за мной всем. И побежали. 131-го левела, как я и думал. Что у тебя, кстати, по статам получилось? 2000, даже 3000 хп, урон в ближнем пою 335, вес 345, но ну, на самом деле мы его, наверное, будем прокачивать в вес. Ну и сразу же level up, level up. Зачем я урон <ворону> его каче? Ладно, пофиг, побежали. Побежали. За мной анкилозаврик. Довольно медленный, на самом деле, динозаврик, но у него очень хороший плюс, он может себе складировать... Очень много всякого. Так, нам вот этого тоже не нужно. Нам нужно теперь именно добывать металл. Ну, металл, конечно, это будет проблематичненько пока что, но камешек там и так далее сейчас добывать будем. Так. Надо ему настроить, чтобы он был такой, во-первых, не это, а поведение, следование на низкое, чтобы оно недалеко от меня бегал. Он и так сам по себе медленный, поэтому почему бы и нет. Так. Сейчас металл накопим себе. Камня. Но камня у нас, конечно, достаточное количество. Давайте-ка, пожалуй, вот этого убьем. Нам сейчас, потому что не хватает очень кожи. Кожа с вот этого хорошо. О отлично отлично кожа 31 штука кожа у нас 31 штука сколько нам не хватает на 44 штуки всего давай-ка тебе левел дадим э -э, вес давайте вес качаем обязательно вес почему потому что это нам очень нужен в весовой категории ну и порадуешься заодно сам за себя так, отлично, отлично, металл, металл, надо будет первую кирку и так далее сделать себе металлические. Может быть даже э, получится какой-то найти рецепт на металлическую кирку нормальную. Солома и дерево, солома и дерево. Соломы не хватает. А ты довольно быстро растешь. 386 уже вес. Так. Где-то здесь у нас было дерево. А, вот дерево. Давайте попробуем от него солому достать. Вот, отлично. Делается, делается отлично. Так, где у нас тут? Бежит, бежит, бежит. Бежит за нами. Так, отлично. Ну, давайте тогда добывать дальше. Добывать дальше вот этого, наверное. Нет, этого... Этого, пожалуй, надо будет потом приручить. У него очень хорошие яйца несутся. Может быть, даже сейчас попробовать его приручить. А да, почему бы и нет. Он первым будет у, у нас на приручение, чтобы давал нам... Ягоды? Да, ягоды. Пара за Что тебе там вообще нужно для седла? Пара. Кожа 80 Дерево, волокно. Ну, кстати, не так много, всякого нужно. Давайте ему тоже возьмем так. Заберем у тебя межебельки. Тебе отдадим вот столько. М -м -м. Давайте сделаем анкилозаврику поведение атаковать пассивное. Пассивное. Ну и давайте приручим. Тиранодон, это очень интересная штука, но... Да ёшкин Кот! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, вот зараза, убегает. А кстати, быстренько такой, быстренький такой, быстренький. Хватит ли мне выносливости, чтобы его догнать? Должно хватить. Но он убегает от меня прям реально быстро. А где там мой анкилозаврик? Ой, анкилозаврик-то плывет. Плывет. Анкилозаврик, анкилозаврик давай-ка сюда. И стой на месте. А этот пока вон бегает. 108-го левела. Ты же 108-го, да? Сейчас обратим внимание на это. Отлично. Заснул. Шикарно. Держи ягод, держи наркотики. Лежи и не рыбайся. Ну а пока мы соберем себе. Волокно и так далее. Кстати, смотрите, какой красивый там у нас бегает. Как ты? Как тебя зовут? Стигозавр. Так. Ну, кстати, довольно быстро приручается. Плюс 53 левела еще будет у него. Нормас так. Давай-ка тебе скину еще ягод. Я не знаю, какие ты ягоды любишь. Но сделаем вот так. почему красные ягоды в первую очередь ставятся? стоп а может быть ты любишь красные ягоды хотя все знает ладно послежит эффективность приручения 99 процентов ну, но кстати довольно быстро довольно быстро приручается анкилозаврик у нас здесь 44 левела. обычной раскраски но нам уже не нужен нам не нужен у Нас. а что по статам кстати у тебя ну скорость передвижения соточка но у них не растет она если они дикие а вес 700, вес это хорошо, вес это в тебя будем складывать, значит, что э, камень и так далее, что там у нас э, будет падать, еда у него достаточное количество, кислород, на самом деле, я не знаю, зачем тебе так много кислорода, ты что, нырять собираешься, а оглушение у него, ну, нормальное такое, ну, и самое важное это вес, вес у него достаточно хороший. Давай тебе одну штучку дадим, хотя тебе, в принципе, вообще не обязательно было давать на наркотик. Ты без наркотика хорошо справляешься. Там вот Фиомки, кстати, бегает синенькая, такая красивенькая. 28-го левела. Пелагорница пока что приручить невозможно будет у меня в нынешних реалиях, но ничего страшного. Так, у меня еды. Не так много. Давайте попробуем съедим вот эту еду. За счет здоровья хотя бы повысим себе. Ну, а чё? чё? у нас здесь по рыбкам? По рыбкам у нас здесь... Китай я не вижу. Китай я не вижу, ну и отлично. Честно, реально кит, кит такой огромный, на самом деле, реально круто. аля ты чего домогаешься до маленького? Неприрученного еще. Динозаврика. Сейчас быстренько на самом деле приручается. Все вот это вот. Он будет у нас для того, чтобы быстрее передвигаться, чем на анкилозаврике. В крайнем случае. Ну и добычи ягод. Он не, не лучше, чем трайк, конечно, но... А, бегун. Ну пусть будет бегун. А, так. Я заберу у тебя, естественно, вот это. Ну и побежали за мной. Побежали за мной. А, так на тебя уж нужно э, поведение. Пассивное пока что. А здесь, в принципе, ничего и не делается так. Э, действия нет. Настройки сбора нет. Поведение Низко. Побежали. Да, мешать он мне не будет. Трицератопса, конечно, было бы э, важным делом приручить. Побежали за мной? Я тебя не связнул что? Ли? О, левел можно повысить. Э, давай вес опять. Побежали. Пелагорниса надо еще приручить. Белогорниса, а я не знаю, кстати, чай ему нужно для того, чтобы седло сделать. Какое у него седло? Там вот бежит наш анкилозаврик. Ну, пусть бежит. Интересный такой динозаврик. Зыркает на меня такой. 161 левела. Так. О, кстати, а у него очень неплохо вес качается. Вес качается у него реально неплохо, то есть он будет мне как грузоперевозчиком работать на меня. Давайте-ка их сюда вот, наверное, засунем. Давайте вот сюда вот их засунем. Э, заходи первый. Ты стой. А ты за мной. Ты за мной. Иди сюда. Что там забыл тот черт, блин? Давай-ка, сделаем тебе агрессивнее поведение атаковать вашу цель. И давай-ка мы сделаем следующее. Давай-ка мы его... А, нет. Здесь будет... А, будет здесь проблематичненько на самом деле его убить. Ты где там? Ты куда побежал-то? Хотя... На самом деле здесь самое интересное место, наверное, будет для этого. О, отлично, отлично. Давай беги сюда. Не могешь? Ну тогда сейчас сломаем вот это место. Камень, кремень, там получим селитру. Ну вообще топчик на самом деле. Так, с, отлично. Давай за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. И давайте, сражайтесь кстати урона у него реально хорошее количество он не атакует кстати он не атакует он не атакует и сейчас мы с него получим все что нам нужно Ой, а ты куда? Это куда? Нормально так еще. Полет успешен. Давай ты сюда. Ты стой. Тут вы голодны. Опять голоден. Что ж такое-то? Оу. Что это с тобой такое? What the fuck? Что это такое с тобой? Так. Ну ладно, нам нужно ткань, поэтому... Ну кожа, вернее. Поэтому вот так сделаем. Отлично. Все, что нужно было, нам получили. Побежали за мной. Ну что ж, вот такой вот видеоролик у нас получился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых встреч.